готовить рыбу дурадо ну, по классическому рецепту дурадо соленым кокне фламбе классический рецепт в принципе всех ресторанов не представляем нашу версию нашего ресторана ну, дурадо свежая океанская и сначала нам надо чуть-чуть для этого будет понадобиться крупная морская соль, одну штуку где-то килограмм соли, яичный белок, где-то три штуки тут, чуть-чуть соли, это будем внутри солить, сушеные семена фенхеля, веточка укропа, помидоры черри, две штуки, две и одну дольку лимона, это все упадет внутри. Солим рыбу, свой вкус соли, потому что рыба будет соли готовиться, да но внутри чуть-чуть нужно. Перчик. Семена фенхеля внутри. Только лимона две штуки поставим веточка, укропчика и печель вот так целиком пойдет в это время уже мы будем делать нашу массу Кейп, соль чтобы была такая конституриобразная сейчас чуть-чуть добавим водички как оно сейчас в виде снега вот так должен выглядеть наш коконь как можно сказать подушка для выгляда берем противень Первая снизу. Делаем формочку. Рыбу ну, аккуратно вот так тут поднимаем yeah. соль, вот, то что делаем для рыбы, чтобы внутрь соль не доходила. Yeah. Все, сейчас оста остаток соли будем покрывать уже весь рыбу. Так, чтобы не остались здесь, да, чтобы пусто не было. соль в корточку даем как у любви все, наша рыба готова уже пойти в духовку будем готовить градусов 200-220 где-то минут 15 пока покроется таким коркой вот рыба уже окончательно готова. Сейчас будем снять. Оставляя чистый филе, чтобы удобно было кушать. Хорошо, салата, черри, только динами. Приятного аппетита. Ставим лайк каналу. Забиваем подписываться. Всем спасибо. Пока.